Витамин СНСП – лучшее сочетание даров природы и современных технологий. Знаете ли вы, что недостаток витамина С ведет к множеству проблем? Дефицит витамина С может привести к проблемам с волосами, кожей, суставами, медленным заживлением ран, поражением десен и зубов, проблем с иммунитетом, появлению синяков, носовых кровотечений и нарушений с пищеварением. Альберт сент джорджи после выделения витамина С в чистом виде он занимался исследованием антиоксидантов и уделил процессу окисления и процессу антиокисления довольно много времени. Нобелевская премия была присуждена именно за работу с витамином С и за антиоксидантные эффекты. Витамин С компании NSP, он достоин вашего внимания. Так же, как и его открытие, достойно Нобелевской премии. Витамин С поддерживает иммунную систему, защищает от свободно-радикального повреждения, усиливает выработку коллагена, 1000 миллиграмм в каждой таблетке витамина С, НС, Пи. Витамин С, действует целые сутки. Это потому, что мы используем технологию медленного высвобождения действующих веществ. Витамин С поддерживает иммунную систему и он жизненно важен для усвоения железа и для восстановления тканей. Иммунная система Будет благодарна вам за своевременный прием витамина С. Витамин С в компании НСП сопровождается биофлавоноидами, рутином, гиспиридином и шиповником. Почему наш витамин С? Компания НСП гарантирует высочайшее качество, чистоту и безопасность каждого продукта. Это относится и к витамину С. Витамин С водорастворимый. Это означает, что он не накапливается в организме. Он должен поступать каждый день. Это позволяет вашему телу восстанавливать ткани, защищать от инфекций ваш организм и показывать максимальную эффективность в работе всех тканей и органов. Обращаю ваше внимание на то, что в компании NSP все компоненты генетически и экологически чистые. Витамин С, содержит только генетически чистые компоненты. Витамин С, подходит для веганов и создан из сырья, которая безопасно выращивается, собирается и перерабатывается для экологии планеты. Ключевые ингредиенты витамина С, Сам витамин С, лимонные биофлавоноиды, рутин, экстракт шиповника. История открытия витамина С, начиная от Альберта сент джорджи очень интересна. Компания NSP открыла эту методику, медленно высвобождающуюся витамин С, и выпустила ее на рынок в 2003 году. С тех пор компания NSP получает много благодарностей и положительных отзывов за этот продукт. Так же, как много положительных отзывов есть по каждому продукту компании РСПИ. Основные компоненты. Витамин С. 1000 мг. Это количество не предназначено для беременных. Это важный момент. В каждой таблетке экстракты из плодов ацеролы, дисперидин, биофлавоноиды лимона, порошок из шиповника и рутин. Рассмотрим эти компоненты. Гесперидин и геспериды. Это что? Это кто? Гесперидин является флавоноидом, выявленным в цитрусовых плодах. Гесперидин был впервые выделен в 1828 году французским химиком Лебретоном из белого внутреннего слоя кожуры цитрусовых. Древнегреческий миф об одном из многих подвигов Геракла. Золотые яблоки в саду охраняли дочери Титана Атласа. Эти дочери назывались Гесперидами. Вместе с ними охранял сад вечно бодрствующий дракон. Яблоки стоили того, чтобы их охраняли, и Геспериды, и дракон. Гераклу пришлось приложить усилия, чтобы добиться успеха. Гиспиридин, названный в честь гиспирит, явно того стоил. Гиспиридин относится к натуральным цитрусовым биофлавоноидам. Класс антиоксидантов. По существу это водорастворимая форма витамина П. Богаты им апельсины и мандарины. Но основная часть полезного вещества содержится в кожуре. Не в мякоти, которую мы кушаем а в кожуре, которую мы обычно выбрасываем. Поэтому восполнить его через пищу проблематично. В небольших количествах гисперидин содержится и в других растениях. Мы помним о подвиге Геракла во имя гисперидина. Гиспериды охраняли свои яблоки. Для охраны им был необходим дракон. Потому что желающих получить биофлавоноиды из волшебных яблок было немало. Деятельность гисперид увековечена в истории. Ценный антиоксидант на озон в их честь. Роль дракона, охранявшего сад гиспирид, ни в каком химическом термоне почему-то не отражена. Итак, гиспиридин это водорастворимая форма витамина В. Известно, что в Японии многие столетия принято добавлять в горячую ванну шкурки от цитрусовых для расслабления, для стимулирования процессов микроциркуляции. Положительный эффект от таких ванн достигается именно благодаря содержанию в цедре гиспиридина. Высушенная кожура цитрусовых активно используется в традиционной медицине Китая. Гиспиридин обладает антиоксидантными свойствами, оказывает противоаллергическое действие, активирует иммунитет, помогает снимать спазмы, укрепляет сосуды, повышая их прочность, снижая проницаемость. Обладает свойствами ангиопротектора. Оказывает тонизирующее влияние на вены. Повышает их эластичность. Улучшает периферическое кровообращение и лимфоток. Стимулирует выработку коллагена. Полезен для печени. Помогает регулировать функцию желез внутренней секреции. Нормализует уровень эстрогенов. Отлично сочетается с витамином С и усиливает его эффекты. Ацерола. Она же барбадосская вишня, она же мальпигия. Это вид растений из рода мальпигия, семейства мальпигива. Плодовое дерево из Южной Америки. Оно выращивается во многих регионах с тропическим климатом. Сочные плоды с очень высоким содержанием антиоксидантов и витамина С достойны вашего внимания. Оказывает антиоксидантное, тонизирующее и восстанавливающее действие благотворно влияет на организм при общем состоянии усталости, при режиме снижения веса, при инфекционных и вирусных заболеваниях. Аскорбиновая кислота, то есть витамин С, в составе ацеролы, укрепляет иммунитет, помогает противостоять негативному воздействию вирусовой инфекции, помогает восстанавливаться после заболеваний. Ацерола уменьшает уровень холестерина в крови, что помогает предотвратить Возникновение атеросклеротических бляшек. Понижает проницаемость и повышает прочность сосудов. Улучшает деятельность нервной системы. Помогает быстрее избавиться от стресса и бессонницы. Сильный антиоксидант. Активирует выработку коллагена и улучшает соединичную ткань. Ее широко используют в косметических целях. Ацерола придает к коже эластичность и замедляет ее старение. Еще один компонент продукта НСП витамин С – биофлавоноиды лимона. Вообще в эту группу биофлавоноидов лимона входят рутин, цитрин, гисперидин, катехин, флавоны, флавоналы. Эти вещества есть во многих овощах, цветах и фруктах. Их общее действие – усиление эффекта витамина С и продление его действий в организме. Совместными усилиями биофлавоноиды и витамин С способны еще лучше защищать сосуды, еще мощнее укреплять иммунную защиту, позитивно влиять на метаболизм, гормональный обмен, защищать от стресса, в том числе длительного. Плоды шиповника как компонент продукта НСП витамин С. В плодах шиповника содержится много полезных веществ. Витамины, минералы, микроэлементы. Витамина С – в плодах шиповника в 10 раз больше, чем в черной смородине, в 50 раз больше витамина С, чем в лимоне. Общее количество значимых микроэлементов, таких как калий, медь, кальций, железо, магний, хром и марганец, делает шиповник очень важным продуктом. Плоды шиповника используются в качестве тонизирующего, иммуностимулирующего, общего укрепляющего противовоспалительного желчегонного и мочегонного средства. Шиповник – это давно известное средство от многих болезней. В профилактическом режиме шиповник применяется очень эффективно. Рутин. Повышает эластичность стенок сосудов, укрепляет капилляры, снижает проявление воспаления, снижает проницаемость капилляров и уменьшает их ломкость. Эти эффекты рутина обратны тому, что происходит в организме при гриппе, это незаменимое вещество при любых вирусных инфекциях. Оно усиливает действие витамина С. Вместе они помогают нам бороться с любыми инфекциями, со стрессами, с усталостью, со всеми вызовами, которые нам создает наша жизнь. Совместно с другими компонентами продукта витамин С и НСП, рутин помогает получать еще больше пользы от этой великолепной формулы. Польза для здоровья от витамина С огромна. Помогает предотвращать простуду. Снимает начальное проявление простуды. Предотвращает появление цинги. Укрепляет десна, Поддерживает здоровье иммунной системы. Необходим для здоровья глаз. Предупреждает кардиоваскулярные заболевания. Здоровая кожа. Предотвращение появления морщин. Выработка коллагена – это все про витамин С. Укрепляет иммунитет, улучшает память, предупреждает дефицит железа и малокровия, снижает риск сердечных заболеваний, существенно снижает риск хронических заболеваний, предуп... предотвращает макулярную дегенерацию. Ключевые выгоды от витамина С известны. В том числе это противодействие аллергии. Антигистаминный эффект. Это важно. Онкопротекторное действие. Это очень важно. Натуральное ослабительное, которое щадяще помогает очищать организм. Активирует выработку коллагена. Поддерживает мышцы связки и суставы. Еще раз подчеркнем ведущую роль в поддержке иммунной системы. Витамин С для здоровья мужчин. Поддержка здоровой сексуальности мужчин очень важна. Поддержка фертильной функции мужчин тоже очень важна. Крайне важно подчеркнуть роль витамина С поддержке мужского здоровья. Какая связь достаточного количества витамина С и мужского здоровья? Выработка коллагена, который обязательно необходим для сохранения здоровья мужчин. Защита сосудов, которые играют важную роль в проявлении мужской сексуальности. Коллаген нужен и для сосудов, а сосуды нужны для нормальной сексуальной функции мужчин. Сексуальный драйв – это важный момент в жизни мужчины, и витамин С помогает многопланово поддерживать мужское здоровье и сохранять сексуальную активность. Снижение уровня кортизола равнозначно снижению стрессовой нагрузки. Сексуальная функция мужчин невозможна на должном уровне при стрессе. При длительном стрессе или при краткосрочном стрессе мужчинам необходима защита. Витамин С помогает. Преимущества витамина С нам понятны. Профилактика гипертонии, профилактика рака, усиление иммунитета. Снижение риска патологии органов пищеварения, повышение плотности кости, предупреждение болезни Альцгеймера, профилактика проблем с деснами, снижение риска инсульта и инфаркта, профилактика катаракты и макулодистрофии и, конечно же, быстрая помощь при простудах. Витамин С заслуживает очень хороших отзывов. Люди, которые применяют его, пишут много хороших отзывов. Я принимала различные формы витамина С, но я никогда реально не чувствовала пользу. После того, как я почитала про витамин С, который может помочь с коллагеном, с выработкой коллагена, я добавила формулу NSP, формула Time Release, и я уже чувствую пользу. Спасибо NSP. Я применяю только одну таблетку утром для полноценного насыщения витамином С. Я люблю этот продукт и использую его каждый день. Лучшее качество. Лучшая тайм-релиз формула на рынке. Лучший витамин С на нашем рынке. Natural Sunshine это самое лучшее. Хочу подчеркнуть, витамин С не применяется у беременных. Итак, витамин СНСП. Мощный комплекс антиоксидантов. Все компоненты усиливают действие друг друга. Поддержка иммунитета. Профилактика аллергий. Профилактика сердечно-сосудистых проблем. Профилактика болезней десен и выпадения зубов. Защита и восстановление органов зрения. Помощь всем интенсивно работающим органам. Улучшение состояния печени, кожи, суставов кожи. Усиление синтеза коллагена, усиление сексуальной функции у мужчин, повышение фертильности у мужчин, повышается подвижность и активность сперматозоидов. Это не все. Есть еще много позитивных эффектов у продукта витамин С НСП. Воспользуйтесь всеми этими преимуществами и будьте здоровы!